Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной? Эй, поехали, прокатишь меня, родной! Ты ж друг мне, давай, погнали! Йо-хо-хо! Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает играть и исследовать мир Вальхейма. Я думал, это не такая важная тема, но меня очень часто спрашивают мои дорогие зрители, да, подписчики, о таких простых моментах, вроде бы как казавшихся, да, как, например, вешать предметы на стены, то есть какие-то трофеи, оружие, э, броню и так далее. Как же, ребят, организовывать оформление э, горизонтальных поверхностей, таких как столы, да, полочки... Вот таким вот интересным а, образом Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, мой дорогой зритель, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Также смотри это видео до самого конца и ты узнаешь много нового и интересного в мире Вальхейма, ну а мы, естественно, начнем. На самом деле, все проще, чем ты думаешь, дорогой мой зритель. Все делается с помощью вот этого замечательного молоточка У него здесь, значит, есть такие интересные штуковины, как стойка для предметов и стойка для предметов. Горизонтальная стойка для предметов а, вертикальная. Ну и давайте я тебе покажу, как это все размещается. Для размещения нам потребуются бронзовые гвозди, немножечко качественной древесины, а точнее, ребятки, не немножечко, а качественной древесины потребуется дохрена, в зависимости от того, сколько предметов и где ты хочешь а, разместить. Ну и вот таким вот образом, да, а, как, например, у меня здесь, смотрите, уже оформлено. Вот, есть у нас, значит, стойка для предмета трофей, элитный драугер, к примеру, да, давайте я сейчас уберу, поставлю все, что угодно, ребят, можно ставить на эти Э, стоечки просто-напросто берете ребят выбираете вот здесь вот в инвентаре да точнее не в инвентаре а в меню строительства стоечка для предметов она у вас откроется сразу же после того как вы добудете качественные древесины и бронзовых гвоздей ребят обязательно сделайте если вы не сделаете бронзовые гвозди и посчитайте что они не нужны то тогда у вас вот этот вот а, чертеж не откроется также не откроется и стойка для предметов а, горизонтальная ну что ж выбираем допустим ребят все у вас есть просто выбираем ее вот в вашем меню строительства Ставим вот сюда вот, да и вешаем любой предмет на эту а, Стоечку, будь то это трофей Например, Драугра, а, будь то Это, например, какой-нибудь даже Молоточек, вот мы взяли с вами на пятерочку Да, выбрали и повешали сюда Да все что угодно, ребят, можно сюда а, Повешать, за исключением некоторых предметов Например, таких как стрелы Растения, вроде бы нельзя на них Поместить и так далее, ну а об этом ребят, вы сами все в процессе узнаете Да, что конкретно можно вешать сюда Что а, нельзя, но в большинстве случаев Можно сюда навешать очень много чего интересного. То же самое работает и со стойкой для предметов на нашем с тобой а, столе. Вот, давай, как раз таки отсюда я кружечку возьму. А, кстати, о кружечке я расскажу немножечко попозже, как ее нужно правильно использовать, потому что это тоже достаточно насущный а, вопрос. Ну и вот таким вот образом, друзья, например, на однерочку положили мы сюда топорик, да, а, на семерочку поставили обратно кружечку, да. Также, ребятки, выбирайте просто в инвентаре вот эту стойку для предмета. Горизонтал она называется, еще подписана. И... Ставите, размещайте ее абсолютно в любом месте на вашем столе. И она у вас, ребята, автоматически а, будет принимать любые а, предметы. Вот, например, кружечку ставим обратно. И вуаля, друзья, вот таким вот макаром я и оформляю убранство своих помещений. Да, достаточно, чтобы все смотрелось красиво. Достаточно, чтобы все смотрелось а, качественно. Тут, смотрите, у меня кое-какое оружие даже лежит. У нас здесь броня, а, ключик древнего, да, я сюда тоже положил. И вообще много всего интересного, друзья. Да, кроме трофеев можно... Можно сюда помещать. Вот вы видите все сами перед своими глазами. Следующий нюанс, о котором я вам хотел рассказать, это что же такое кружка. В процессе, когда вы будете работать с верстаком, да, с обычным, ну тот самый, который у нас вот этот вот слесарный простой верстак, вы наткнетесь на такой интересный рецепт в самом низу, как кружка. Делается она из пяти качественной древесины и двух единичек смолы. Что такое кружка? Как ее использовать? Зачем она нафиг нужна? Ну, вкратце сразу же хочу сказать, что эта кружка особо никакой роли пока что здесь она э, не играет. Все можно делать гораздо более эффективнее и без нее. Ну, раз уж, ребят, пошла такая пляска, давай я тебе расскажу, зачем же она э, нужна. Кружка это не только, ребятки, а предмет, да. О, этот предмет является интерактивным, то есть э, его с помощью этого предмета, выбрав его на соответствующую клавишу и кликнув левой кнопкой мыши, мы сможем выпить какое-то зелье которое присутствует в вашем инвентаре в данном случае мы выпили крепкую медовуху а, воинов если бы у нас на первом месте стояла к примеру очень полезная медовуха то тогда бы мы выпили ее смотрите как это правильно работает когда мы кликаем на левую кнопку мыши а, с активированным слотом с кружкой у нас по умолчанию из инвентаря берется то зелье которое находится левее то есть слева направо идет от счет, то есть если у нас закончатся вот эти вот зелья, наш персонаж начнет с помощью кружки а, пить вот эти вот зелья, имеющиеся в инвентаре. Вот смотрите, ребятки, пожалуйста, пьем мы еще раз по бамс. И уже применяем зелье, а, вот это, медовуху полезную мы принимаем сейчас, да, потому что она у нас теперь находится а, ближе к левому краю, нежели а, крепкая медовуха. И таким вот образом мы выпиваем все возможные зелья, которые существуют в нашем инвентаре. Собственно, это ее основное предназначение, да, больше ни для чего она не нужна, кроме как для украшения а, вашего а, помещения. Да, ее можно также вот поставить на вот эту стоечку, пускай красивенько стоит здесь на столике. Я, ребят, в основном всегда так и делаю. У меня просто эта кружка стоит на столе, но я с собой, ребят, никогда ее не беру, потому что это лишний занимаемый в инвентаре слот. А слотов у нас здесь вы сами знаете, что не очень-то много, и хотелось бы поберечь каждый из них. Также у нас имеется еще одна приколюшка, да, которую мы не всегда используем, да, и она очень мало заметная. Она у нас крафтится на э, верстачке на нашем с вами. Она называется гнилостная бомба. Если честно, я и сам редко очень ими пользуюсь, но она может быть очень полезна против битвы с множеством противников. Сейчас продемонстрирую, против каких противников можно с помощью нее воевать. Делается она, ребят, просто. Кожаные обрывки, э, 10 жижек, которую мы берем со слизней, э, спавнящихся в болотах, в биоме болота, и 3 штучки э, смолы. Давайте сделаем. Мы штучек, наверное, 10. Да, первый раз я, ребята, сами видите, при вас сейчас ее делаю. Ни раз до этого не использовал. И, конечно, самому хочется попробовать, как же а, с помощью нее можно взаимодействовать и как же можно сражаться. Ну и для тестов этих самых гнилостных бомб, как они называются, да, оденемся немножко потеплее. И давайте выдвинемся в горы. Попробуем, потестируем их на каких-нибудь волках, например. Бьюга нас тут в процессе застала, да, небольшая. Ну вот, ребят, мы нагрели несколько волков. Благо у нас это получилось, да, например, вы стали заложником вот таких вот обстоятельств. На вас, смотрите, агрится небольшая кучка волков, которые так и норовят отпустить от вас а, лакомый кусочек, но не тут-то был, было. Вы оказались счастливым обладателем вот таких вот гнилостных бомб и теперь готовы уже испытать их на своих значит противников. Ну что ж, давайте попробуем, ребятки. Вот туда вот в кучку бросим. Раз! Бомба пошла. Как мы видим, отравление работает достаточно э, неплохо на этих парней. Вы смотрите, ребята они разбегаются просто-напросто э, в ужасе. Эй, ребят, куда вы побежали-то? Идите сюда, я с вами еще не закончил. Мало того, что, ребята они все разбежались, они еще и напуганы. Друзья мои, это, это говорит о том, это говорит о том, что в такие моменты, когда вы их гнилостной бомбой атакуете, очень хорошо будет их приручать. Да-да-да, ведь мы все знаем, как волков приручать. Поэтому эти бомбочки станут неплохим таким помощником в плане приручения э, волков. Ну и дамажит, как вы видели сами, да, они неплохо достаточно. Наполовину хп волков они точно просаживают. То есть смело используйте, да, это в личных целях. Если вдруг вас обложили, да, таскайте с собой добрую пачечку этих самых бомб и они вам обязательно помогут в ваших приключениях и вы даже из самой сложной ситуации выйдете победителем ну раз уж мы оказались с вами здесь в горах давайте тогда сразу же и протестируем наши с вами значит гнилостные бомбы на вот этих вот а, чувачках которые называются а, каменными големами да давайте в него одну такую запустим посмотрим как оно а, работает а ну иди сюда так смотрите ребят бомба была запущена да в голема, но на него она, ребятки, действует вообще практически никак. Наш голем обладает внушительными, ребят, данными да, к сопротивляемости яду, поэтому бесполезно, друзья, ее использовать на големах. Лучше взять старую добрую кирку и тогда мы точно этого парня одолеем. Ну что ж, тут мы ниже, значит, спустились сразу же в черный лес и хочется проверить эти самые гнилостные бомбы на здешних обитателях, таких как, например, тролли, грейдворфы и так далее. Вас бы побольше мне где-нибудь найти, но я думаю, для испытаний и этого количества хватит Давайте, ребят, попробуем уже, кинем вот эту бомбочку прямо в эпицентр Посмотрим, что у нас будет происходить Давайте, ребятки, скучкуемся, пожалуйста, все Собрались все здесь Опа, пошла, ребят, жара, да а, на самом деле, Тролля ни хрена не берет, у него как будто, как будто бы иммунитет, да, ребят. Жирных монстров плохо дамажит, и Грейдворфов, кстати говоря, тоже не особо сильно дамажит. Особенно на тех, которые вот с двумя звездочками, да, тех, которые обычные, мы и без бомб сможем вынести легко. Поэтому на Грейдворфов, я думаю, не стоит тратить этот... Замечательный а, предмет Поэтому пойдемте, ребят, попробуем еще на гоблинах Потестируем все это дело На каких-то монстрах из болот Можете даже и не пытаться не тестировать Потому что у них иммунитет к этому Ко всему делу, да они точно не поведутся Ну вот давайте, например, на драуграх попробуем Да, как это будет выглядеть Но я, ребят, чувствую, что здесь у нас точно без вариантов Потому что эти твари у нас живут в болотах И им вообще а, ядовитый урон должен быть а, по боку Ну что ж, давайте бомбочку проверим Вот на этих вот парнях Бабамс! Все, по нулям. Вы видите, ребятки, по нулям то же самое, мне кажется, будет, если мы будем атаковать слизней каких-нибудь, да, или же еще каких-нибудь пиявок. То есть, ребят, на всех тварях из болот не старайтесь не тратите эти самые бомбочки, потому что у всех ядовитых существ из болот иммунитет к этому делу. Другое дело, ребятки, проверка этих бомб на гоблинах. Пойдем покажу, что из этого получится. Ну вот, получилось мне заманить одного гоблина в ловушку. Давайте попробуем на нем хотя бы попробуем, как действует у нас эта гнилая бомба. А ну получай, прощелыга, на! Так, дамаг пошел. А гоблин, смотрите, у нас непростой, он прокачанный, да, с одной звездочкой. Но я бы сказал, что не очень шибко сильно на гоблинах действуют у нас эти самые бомбочки. Да, смотрите, до сих пор у нас идет дебаф. Он немножко уменьшает, конечно же, здоровье. Но это каким-то образом, ребятки, может, да, поспособствовать ваших а, зачистках деревень гоблинских, потому что все равно вы их просаживаете, у них никакого, знаете, иммунитета к этому делу нет. И это можно, да, каким-то образом даже использовать в зачистке деревень, где у нас этих гоблинов просто мерено-немерено. Да, вы видите сами, что эта бомбочка наносит урон по площади и все кто окажется в площади действия до да, этой бомбочки они будут заражены и будут получать а, урон К примеру встав день повыше на уступе гоблины, мы все знаем что прыгать они не могут на большие уступы и с уступчика просто их а, расстреливать и на сегодня это весь практически список самых редко применяемых а, предметов по крайней мере на своей практике я этими самыми штуками пользуюсь достаточно а, редко если же зритель ты считаешь что братишка скретч не рассказал а еще каких-то интересных штуковинах, да, в Вальхейме, то непременно поругай его, сообщи о каких-то интересных а, вещах, о которых я не знаю. И, братишка Скреч непременно примет во внимание твой советик. И во в следующем видео ты увидишь гораздо больше. Также, зритель не забывай, что каждый день практически я стримлю различные игры. Пока что это, в частности, у нас Вальхейм. Приходи на стримы, обязательно с тобой мы поболтаем. Ну и не забывай заглядывать почаще в плейлист, что находится под данным видосиком. В нем ты найдешь много интересного, годного познавательного контента. Ну что ж,